В этом видеоуроке мы с вами будем пополнять баланс для того, чтобы приобрести бизнес-места и так как они у нас могут быть разные, да, то есть на разном уровне, поэтому я немножко так сделаю небольшое отступление для того, чтобы вы знали, насколько пополнять. Мы делаем упор на основной маркетинг, который находится здесь. Это линия и бинар. Мы так и называем линейно-бинарный маркетинг, в котором внутри работают 6 линий партнерских и плюс 6 площадок бинарного маркетинга соответственно если вы нажмете на раздел линия здесь у вас пока ничего нет никого нет и так далее если вы нажмете в раздел бинар то здесь вам необходимо сразу приобрести как бы первую пару то есть линейка плюс бинар то есть она приобретается сразу и чтобы мы с вами знали на какую сумму пополнять наш баланс давайте мы с вами рассмотрим вот такие несколько вариантов если у вас проблема с финансами то есть немного средств вы можете приобрести сразу как бы один плюс один то есть первый линейный контракт и первый бинар кликнув по этой ссылочке ну соответственно мы сейчас не будем этого делать поскольку средств на балансе нет Итого первый контракт стоит 1 эфира Первый бинар стоит 5 сотых эфира. Итого у вас в сумме получается 0,06 сотых эфира. Ну, соответственно, криптовалюта называется Эфириум и площадка, да, Эфириум называется. А деньги Эфириума называются, ну, еще Иттериум называют, да. Они называются эфиры простым языком. Если вы хотите немножко побыстрее развиваться и у вас хватает средств, что я вам рекомендую сделать, это приобрести второй линейный контракт плюс второй бинар. Соответственно, вы не можете это сделать сразу, потому что сначала вы приобретаете первую пару как я говорил а потом уже последовательно второй контракт и второй бинар то есть все открывается последовательно как вы видите начинается только с первого уровня в этом случае второй контракт стоит 0.05 эфира второй бинар стоит 0.15 эфира и того 0.2 если вы приобретаете ну как бы последовательно сразу две пары 0.06 ну плюсуем да 0.06 и 0.2 Итого у вас будет 0,26 эфира. 0,26 эфира. То есть я советую посмотреть вот именно на этот вариант. И те люди, которые хотят быстро развиваться, активно строить свою команду и сразу получать во много раз больше денег, я им рекомендую идти сразу на три пары. То есть после этого сразу приобретать третий контракт плюс третий бинар. Соответственно, у нас третий контракт стоит 0,25 эфира и третий бинар у нас стоит 1 эфир. Итого 1,25. Но если мы прибавляем еще 0,26 сюда, да, которые мы уже да, оплатили за две первых пары, то в сумме, то есть всего-всего будет у нас 1,51 эфира, то есть полтора эфира с небольшим. Я заходил сразу тремя аккаунтами золотым треугольником вот на эти суммы, то есть у меня сразу был старт очень мощный и я в ближайшие несколько недель заработал более полмиллиона, ну если ну в рублях да если перевести на рубли то есть у меня это быстро произошло поэтому я советую то есть если у вас позволяют финансы вкладывать в бизнес а именно финансы и надо вкладывать в бизнес который в дальнейшем будет вас кормить то предпочтительнее сразу пополнять баланс вот на ту сумму которую вы можете вот эту если не хватает то тогда вот эту и если уж совсем плохо у вас с финансами то естественно, пока вы можете позволить себе первую пару. Итак, это вот такой вот небольшой расчет у нас был. Теперь как пополнить наш баланс на нужную нам сумму. Для этого существует вот такой вот раздел кошелек. Давайте я кликну сюда. И у нас существует несколько вариантов пополнения баланса. Первый, самый такой вот классический это если у вас уже есть эфириум либо биткоин. Если у вас эти кошельки есть, на всякий случай. Мы приложим ниже этого видео ссылочки на уроки, как создать эфириум кошелек на двух разных сервисах. Это blockchain.info и myEthereitWallet, непосредственно как бы эфириум кошелек. Если у вас это уже есть, то вы делаете следующим образом. Нажимаете вот сюда. Сюда вставляете сумму в эфириумах. Ну, например, 1.51. Все делаете через точку. То есть не через запятую, а именно через точку. После этого у вас создается вот такой вот временный адрес. Вы копируете, скопировано. Идете в свой эфириум кошелек, туда его вставляете и переводите на этот адрес. Если вы повторно захотите ну, пополнить баланс, то желательно создавать уже новый адрес. В этом случае вы нажмете на кнопочку создать новый адрес. Сейчас она не активна, потому что у нас как бы ну, один адрес еще есть. Здесь вы можете посмотреть историю пополнений. Ну, естественно, нам пока смотреть нечего, но вы это можете сделать после того, как у вас, вы переведете в эфириуме. Вот, но ну это небольшое отступление. Итак, нажимаем на кнопочку Пополнить. Ну и, соответственно, как только ваша транзакция будет подтверждена, ну, допустим, с Майфир Валят или там с блокчейн инфо вы перевели, к примеру, эфиры, да, то средства эти будут зачислены на ваш счет. И чтобы проверить состояние транзакции, вы можете воспользоваться специальным индикатором в таблице. То есть, давайте я кликну сейчас на эту ссылочку. У нас открывается вот это вот. И мы видим вот такую вот такую вот штуку теперь внимание если у вас уже ушли деньги с вашего кошелька либо там с биржи либо с обменника и так далее я вперед уже забегаю и у вас утверждена эта транзакция там а здесь еще в режиме ожидается стоит да то вам необходимо сделать следующее: кликнуть вот на эту вот кнопочку с круговой стрелочкой вот так вот клик ожидание подтверждения да и у вас, в принципе, будет подтверждено. Если какие-то все-таки, ну, я просто не оплатил, поэтому здесь вот такое окно будет висеть. Если по каким-то причинам все-таки не будет подтверждено, обращайтесь к вашему куратору, либо обращайтесь в чат проекта Stepium. Ссылочку на этот чат я также предоставлю ниже этого видео. И вашу проблему решают, ну, буквально там в течение, там нескольких минут или в течение там одного часа то есть это это не вопрос хотя такое встречается очень редко в основном сразу идет зачисление далее еще раз давайте вернемся назад вот то есть в наш кошелек, кошелек да если к примеру у вас нет эфириум но есть биткоин вы также можете пополнить в биткоинах для этого нажимаете вот сюда то же самое то есть сколько вам нужно здесь уже пишите там допустим один 51, к примеру, или сколько вам нужно, какая сумма вам нужна сюда, посмотря сколько бизнес-мест вы будете покупать, точнее, сколько площадок на свое бизнес-место вы будете покупать. Да, кстати, сразу хочу сказать, что минимальная сумма пополнения именно в биткоинах, она тысячных здесь. Да? Нажимаете создать новый адрес, потому что мы тот адрес уже создали, да? создать новый адрес и делаете все то же самое. Ну, то есть все-все абсолютно одинаково. Если... По каким-то ну, причинам, да, давайте изменить способ пополнения если по каким-то причинам у вас вообще нет никаких кошельков и вы не хотите заморачиваться с этим хотя я вам рекомендую все-таки сделать свои кошельки и эфириум и биткоин, то можете воспользоваться обменником да это еще один способ пополнения про который я сейчас вам скажу и в этом случае вам нужно знать в чем вы будете пополнять к примеру в долларах через обменник да либо это будет в рублях либо в другой валюте в этом случае вы можете можете сразу воспользоваться обменным калькулятором, который находится вот сверху справа. И, к примеру, вы меняете что и что получаете. К примеру, мы хотим получить эфиры, мы оставляем здесь. А здесь, к примеру, ну пусть будет доллары, до да, USD. Я хочу получить, к примеру, там, давайте, 1,51 эфира. В этом случае мне надо пополнить на 489 долларов. Соответственно, курс эфириума меняется каждый день, да, потому что криптовалюта она высоко волатильна. И мы можем еще посмотреть этот курс на вот таком вот coinmarketcap.com. Вот, то есть мы можем посмотреть вот здесь. То есть, сколько он стоит в долларах на данный момент. Вот. Потом можете там, эти доллары переумножить на рубли, либо на тенге, либо еще на что-то. Да, и в результате получите именно ту валюту. Если вы хот... у вас рубли, да, и вы хотите, к примеру, там, сразу на рубли перевести. Вот, допустим, у нас есть рубли, евро, лайткоины, гривны. Да, пожалуйста, рубли, к примеру. И здесь пишите, то есть если это 1,51, то значит это ну, 33 тысячи рублей. Это на данный момент, но когда эфир вырастет, будет намного больше. Если у вас там 0,26, то это там 5,700. То есть, ну, в принципе, уже копейки для бизнеса. Я считаю, что это на самом деле очень дешево. Если вообще уже тяжело с финансами, как я уже говорил, то есть 0,06 это 1300 рублей. Вообще ни о чем. То есть, ну, ребята, даже вот... С такими копейками и то уже можно здесь начать бизнес. Но я вам все-таки рекомендую заходить на, как я уже сказал, сразу на три пары линейки и бинаров. И в этом случае вы идете вот сюда, вот, вот сюда, вот способ обмена. Это еще один вариант, как я уже сказал. Открывается список легальных честных обменников на сервисе bestchange.ru. И здесь вы, допустим, где у вас деньги есть. Ну, к примеру, если у вас на Киви вы выбираете Киви, далее вы выбираете, это в левом столбике, да, немножко правее вы выбираете Эфириум, и у вас а, вот здесь вот появляется на контекстной странице сервиса все обменники, которые работают вот именно с этой парой. Например, Киви и Эфириум. Если у вас есть, к примеру, ну, скажем, Сбербанк или Альфа-банк, да, вот здесь вот Сбербанк и Эфириум, вот эта пара, то здесь вы выбираете уже то, что есть. Хочу сказать сразу, сообщить, да, что где стоит буковка М, это мануал. То есть ручной режим одобрения. Вот его использовать не надо. То есть вы ищете вот именно тот обменник, где этой буковки нет. Далее нажимаете вот сюда: вот. где-то нужно регистрироваться, где-то не нужно. И здесь вы уже вот сколько эфиров вам необходимо получить. Ну, допустим, там 1.51. Соответственно, обменники берут небольшой процент то есть небольшую комиссию то есть мы видели по нашему кошельку что это там 33000 с небольшим к примеру если вы на три пары идете да а здесь мы видим уже 35 35900 то есть комиссия если у вас немножко меньше то есть вы заходите то естественно комиссия тоже немножко меньше не 1300 а 1400 и после этого ну все все обменники они немножко немножко отличаются интерфейсом на самом деле они приблизительно одинаковы. Вот здесь, сюда вы, вот этот счет получателя, то есть кошелек, тот, который у вас уже есть, который вы создали. Ну Давайте я еще раз вот пополнить эфириум, введу. Да? История пополнений. Вот этот кошелек мы с вами копируем, идем сюда и вставляем вот сюда. Вот так, да, ну, без всяких этих ну либо вот таким вот образом можно скопировать давайте вот так вот сделаю не получается у меня скопировать но давайте даже вот так вот я лучше нажму вот он адрес этот у нас прописался я его вот таким вот образом давайте скопирую либо можно вот так вот скопировать да с помощью этой кнопочки и вот так вот вставляю далее свой адрес электронной почты любой абсолютно пишите я согласен с условиями и перейти к шагу 2 и потом уже следуя инструкциями оплачивать то есть приблизительно каждый обменник у вас работает так а далее вы уже потом ждете пополнение на свой баланс вот именно тех денег которые вы переводили и как я уже говорил если у вас уже транзакция прошла, и вот, к примеру, вот здесь вот в обменнике у вас будет написано, что транзакция выполнена, что перевод уже отправлен. В этом случае вам необходимо нажать вот на эту кнопочку. Ну, на самом деле у вас будет подтверждено статус, но если вдруг, да, то есть такой тоже бывает, хотя очень редко, если вдруг до сих пор висит ожидается, а оттуда платеж уже отправлен, то нажимаете вот на эту кнопочку. Естественно, и потом обновляете страничку вот здесь вот, обновляете. Все. Отлично. И тогда у вас э, будет подтверждено и на балансе вот здесь вот у вас будет денежка. Вот так работают обменники. И есть еще способ, это когда вы своему куратору говорите, что слушай, у меня вот есть там на Альфа-банке рубли, или там, допустим, на, Сбер -карте, на, Сбербанка, да, на карте Сбербанка тоже рубли, или там где-то еще, там, допустим, на Яндекс Яндекс.Деньгах, давай, чтобы без комиссии, да, давай ты мне переведешь, допустим, 006 или там 151 или 026 на мой баланс, а я тебе на твою карту переведу рубли, к примеру, или там доллары на куда-то там, ну как угодно. То есть можно так решить вопрос. Это еще один вариант. И есть еще вариант, это когда вы можете, ну, допустим, у куратора нет, либо он не хочет обменивать, он, к примеру, накапливает эфир, потому что он со временем будет еще больше расти, да, то есть ради долгосрочной инвестиции, скажем так, то вы можете обратиться в чат-обменник. Для этого у нас существует вот такой вот телеграм-чат, который так и называется степиум-обменник. И здесь вы можете написать, допустим, куплю 006 эфира на сбер или на Яндекс, или на Альфу, или там еще куда-то, да? Вот, допустим, как Алена написала, пожалуйста. И в этом случае человек, который хочет продать, он кликает на вашу аватарку и уже в личке пишет, и вы с ним уже копируетесь. Но будьте внимательны, что если человек вам не знаком, то сначала он переводит вам внутрянку, вы ему пишете, что вот мой логин, допустим, там какой у вас логин, вот он, вот он, да? Вы его копируете. И пишите, что Ну, в личку, естественно, вот так вот. Бам. Если он вам написал, вы ему отвечаете, да, что переводите вот сюда и я вам перевожу там на сбер после того как он перевел вам баланс уже вы увидели что он есть только после этого вы переводите ему уже фиатные деньги так нужно делать в том случае если вы человека не знаете если вы обратились к своему куратору вы этого человека знаете да или допустим у куратора нет а он нашел свободные эфиры на балансе там допустим у своего уже куратора у своего лидера да то есть он уверен в нем тогда да вы можете перевести сначала допустим фиатные деньги ему на карту а потом он вам уже переводит внутренние эфиры к вам на баланс да то есть на ваш аккаунт имейте ввиду также вы можете ну посмотреть да к примеру некоторые пишут Куплю, а некоторые пишут продам. Если вас устроит, допустим, вот вы хотите 005, не, не хватает, вы можете кликнуть вот сюда, вот, send message и отправить там, здравствуйте, там, Кристина или там, кто будет. Давайте, вот мой логин, отправляйте там свои эфиры туда, и я отправляю вам на, куда вы скажете, да, и так далее. То есть можно вот таким вот образом договориться. Ссылочку на этот обменник я тоже опубликую ниже этого видео. Причем в двух экземплярах, потому что основная ссылка в России не открывается. Поэтому для России будет вторая ссылочка, вот куда вы можете зайти. Соответственно, если у вас возникли вопросы по этому поводу, то обращайтесь к своему Лидеру или к своему куратору, то есть к человеку, который вас, вас сюда пригласил, он вам поможет во всех вопросах. Если этот человек долго не отвечает, вы можете написать уже в наш чат для новичков. Тоже по двум ссылочкам. да, Я продублирую основную ссылку чата, степиум новички и ссылочку для России. Одна из них у вас все равно в любом случае откроется. Вот так выглядит чат с Tepium новички. новички. Вот. И здесь мы тоже пишем для новичков какие-то интересные вещи, вот. помогаем им ну и так далее. Да? Поэтому если какие-то у нас проводятся школы или вебинары, мы сюда тоже все это скидываем. Поэтому обязательно добавляйтесь в этот чат по одной из двух ссылочек. Вот, и можете здесь задавать вопросы, можете здесь получать помощь и, естественно, находить ссылочки тех мероприятий, на которых вы будете обучаться и зарабатывать еще больше. Ну и если у вас телеграмма нет, то я также приложу ссылочку вот такого вот бесплатного обучающего видеокурса по telegram как его зарегистрировать и так далее так далее так далее то есть это у вас тоже будет ну что ж пополняйте пожалуйста баланс на ту сумму которая вам будет наиболее комфортна. но хочу опять повторить что чем больше площадок вы приобретете, тем лучше, тем быстрее и во много раз больше вы сможете заработать сразу. Потому что ваша команда будет идти вот ну приблизительно так же. То есть вы купили три площадки, они купили три площадки и сразу заработали деньги. То есть они у вас сразу отбились и потом идете в плюс. Как я уже говорил в первом видео, что здесь в этом маркетинге у нас стопроцентная комиссия идет. да, ну То есть все процентов вы зарабатываете от партнера к партнеру минуя администрации проекта такого кстати редко где найдешь ну и после того как у вас баланс будет вы приобретаете ну идете вот сюда вот, в бинар нажимаете ну когда на балансе уже деньги будут нажимаете купить бинар и вот здесь вот показано, что вы имеете. Допустим, вы имеете ну, доступ сейчас да, с линейного контракта, вы имеете доступ к, академии, к обучающей академии первого уровня. С бинара вы имеете доступ к академии второго уровня, к промо-страницам, в облачный майнинг. Даже это дополнение у нас тоже присутствует здесь. Урок «Быстрый старт», «Блокчейн. Технология будущего» и так далее. И здесь вы видите, у кого вы покупаете. К примеру, вы покупаете у вот этого участника, то есть у вашего куратора вы покупаете э, линейный контракт, э, попадаете естественно к нему же в структуру, далее в его же структуру вы попадаете под участника, э, ну если у него уже бинары заполнены, то под какого участника вы попадаете в бинаре и кому вы будете опла оплачивать этот бинар, вот. Ну по маркетинг планам вы сможете либо узнать все на, одной, на одном из наших вебинаров обучающих, либо в отдельном видеоуроке, который мы также для вас запишем. И после этого вы нажимаете «Купить линейный контракт и бинар за 006». И он у вас будет куплен. После, если вы хотите на две пары зайти, значит потом уже нажимаете купить линейный контракт 2, потом нажимаете купить бинар 2, потом нажимаете купить линейный контракт 3, потом купить бинар 3 и так далее. То есть соответственно столько, насколько вы захотели зайти площадок. Ну и вот здесь вот где у нас вот такая вкладочка контракты, да? Здесь у нас есть вот что вы вкладываете, и сколько вы можете заработать. Как я уже говорил, что 0,01 и 0,05, то есть если вы вкладываете 0,06, потенциальная прибыль у вас составляет 0,4 эфира. Если вы идете на две пары, то есть еще плюс 0,2, то вы зарабатываете оттуда еще 2,4 эфира. Ну и если вы идете на 3 пары, к примеру, еще да, на 1.25, то есть в итоге три да, пары вам обойдутся в 1.51, то вы еще зарабатываете 8 эфиров. Ну, в итоге вот она потенциальная ваша прибыль. Но опять же линейный контракт не ограничен, там прибыль может еще больше быть. Ну и как я говорил, у нас 6 площадок здесь в бинаре, да, поэтому... После этого уже идет все автоматом, автоматом вас выталкивает туда дальше, да, и вы уже можете заработать намного больше. А теперь давайте я покажу свой уже рабочий аккаунт, чтобы вы могли видеть, как выглядит, когда там уже куплены бизнес-места в линейках и бинарах. Итак, вот таким вот образом, да, давайте я открою контракты. Вот здесь вот я вижу, сколько у меня была прибыль на первой паре, да, то есть на первом бинаре вот здесь вот. На самом деле вы видите, что потенциальная 0.4, но за счет того, что у меня в линейке есть больше партнеров, чем я планировал, вот видите, да, допустим 19 их было, вот, то у меня прибыль больше. То же самое здесь, да, потенциальная вот столько, прибыль вот столько. Вот, то есть больше можно заработать. Здесь то же самое, как вы видите. Соответственно, я пошел дальше, вот он у меня уже четвертый, потенциальное вот столько на четвертом, но я пока здесь заработал вот столько, но это еще как бы вот в четвертом бинаре я вот только-только начал. И все мы стремимся вот сюда, конечно. Далее, вот здесь вот по линейке я могу посмотреть, кто подо мной в первой линейке. Далее я могу кликнуть, допустим, вот сюда, вот вторая линия, посмотреть, сколько у меня, к примеру, во второй линии и так далее, так далее, так далее. Ну и соответственно бинар, это вот вот таким вот образом они выглядят. То есть кто у меня в первом бинаре, я могу кликнуть на любого человека и посмотреть, кто под ним, либо в линии, либо в бинаре, вот так вот, к примеру, да, вот. Я могу также посмотреть во втором бинаре что у этого человека либо у меня да то есть если я выше пойду я могу выше пойти вот. Я могу посмотреть, как у меня все выглядит в третьем бинаре, я могу посмотреть, как у меня выглядит в четвертом бинаре, который вот он у меня только-только начался, да, ну и так далее. Дальше обзор по этому кабинету я проводить не буду. В данный момент вам необходимо зайти в раздел кошелек и сделать те действия, которые вы здесь увидели по пополнению баланса и по приобретению ваших линеек и бинаров.